Проекционный дизайн – это использование видеопроекций для оформления интерьера. Мы делаем так, чтобы любой человек, даже никогда не имевший дело с проектором, мог легко создать красивые видеопроекции в интерьере. А проекционный дизайн используют в кафе, ресторанах, банкетных залах, оформляют различные торжества, свадьбы, праздники. Технология также используется в сенсорных комнатах, детских садах и школах. У нас есть клиенты, кто использует проекционный дизайн дома. Мы разработали довольно простое программное обеспечение. Она просто скачивается, устанавливается на компьютер. Также у нас есть видеоурок о том, как работать с программой. Давайте посмотрим, сколько времени уйдет на создание проекции. Обводим объекты интерьера. Вставляем видео. Добавляем картинку, например, логотип или фотографию. Настраиваем эффекты. И запускаем. Приходят абсолютно любые проекторы – домашние, офисные, инсталляционные. Если помещение маленькое, то используются короткофокусные проекторы. Они создают большое изображение с маленькой дистанцией. Средний размер изображения одним проектором составляет от 3 до 6 метров шириной. С одного компьютера можно выводить проекцию на несколько проекторов. Можно создать разные изображения на каждый проектор, а можно единую панорамную проекцию. Вместе с программой идет база анимаций. Космос, природа, подводный мир, различные абстракции, детская подборка. Также есть подборка для праздников. 8 марта, 9 мая, 14 февраля, 23 Хэллоуин, Новый год. Всего в базе у нас уже более 700 различных анимаций. Поверхность для проекции лучше всего светлая. Для этого подходит белая краска, либо обои светлых тонов. Полная темнота не обязательно, достаточно приглушить свет и занавесить шторы. Проектор обычно крепится под потолок или на стену на кронштейны. В детских садах чаще используют мобильный способ. Ставят проектор на стол, либо на пол и светят либо на потолок, либо на стену. Проекционный дизайн — это прежде всего невероятные эмоции. Вы сможете прогуляться по Млечному пути, оказаться на райском острове, почувствовать вокруг себя волшебство Нового года, а также воплотить любую свою фантазию, создав собственную проекцию с помощью нашей программы. У нас очень широкая география клиентов. Люди просто покупают и скачивают нашу программу через интернет и легко создают проекционный дизайн. Мы консультируем клиентов по любым вопросам, связанным с проекторами или работой программы. При необходимости мы можем дистанционно подключиться к компьютеру клиента, помочь настроить программу или провести обучение. В крупных городах России СНГ у нас есть партнеры. Они приезжают к клиентов в помещение и проводят демонстрации и проекции. В настоящее время мы работаем над одной версии программы с расширенными возможностями.